Привет, друзья! И вот, наконец-то, пришло лето, июнь месяц. И я нахожусь в отпуске. Супер, класс! Сегодня жара просто ужас, неимоверно. Я снимаю это видео в связи с тем, что мне пришло подарок от магазина Капитан Юэй. Кто еще не знает магазин Капитан Юэй? Мне кажется, все знают. Я покупал себе там лодку у них... Калибрика М300. Они сделали очень прекрасную скидку, за что очень большое спасибо магазину Капитан. Так же самое у них покупал сидушки, якорь, твердый пол. Ну, в общем, все там супер. Магазин обалденный, работает четко. И вот многие подписчики мои тоже покупали у них себе лодки, там всякие рыбацкие туристические снасти, там... И все остались довольны, и тоже все остались с подарками. И вот без подарка не остался сегодня и я. Магазин Капитан Юэй мне прислал сегодня вот такой подарочек. Звонит мне представитель магазина Капитан и говорит, вам мы хотим прислать подарок, так как вы наш подписчик, так как вы наш постоянный клиент. Магазин дарит вам подарок И вот я поехал, его забрал Что здесь, я не знаю То есть Это мне пришло все в подарок Бесплатно, доставка полностью Магазин Капитан Юэй оплачивает Постоянно доставочку Итак, смотрим Берем ножнички Да, ножнички у меня тоже я покупал себе в Капитан Юэй Ножнички отличные Режут все острые, четко Вообще все кусают, все отлично Итак, поехали разворачивать здесь нам сегодня доставил магазин капитан юрей ага. вот магазин капитан юрей подарил мне прислал вот такие две упаковки силиконовых приманок отлично отлично итак возьму поближе и рассмотрим этот вариант так, здесь у нас находится вот такой рачок вот такой рачок сейчас мы вскроем посмотрим угу, запаковано хорошо так это силиконовая приманка вот такой красавчик, вот лежит такой красавчик, чтобы было его лучше видно. Такие хвостики, усики у него, я думаю, я думаю рыбка наша будет довольна и рада, работать он будет просто замечательно, вот так вот. И второе наше. И второй подарок от магазина Капитан. Вот такой твистер. Вообще. А, это виброхвост. Ой, боже, твистер. Вот это я мылю. Так, вот такая рыбка, такая рыбка. Вот такой виброхвостик. Отлично. Я думаю, эта приманочка будет тоже работать неплохо. Она не. Тельце у нее плоская. Такое приятное. Ребристое такое. Да, думаю, будет отлично работать. Да, конечно, магазин капитан. Юэй» просто меня порадовал. Просто порадовал. Я вообще, честно, даже не ожидал. Сами звонят, говорят, вам подарок. Вот. Большое огромное <къех> вам спасибо. Вот так. Здесь 8 штук 3,1 дюйм, А здесь 10 штук 3 дюйма. Ага. Ну, вот так как-то. Так, ребята, еще все, кто будет заказывать что-либо в магазине Капитан и сошлется на мой сайт, на Клуб Рыбаков Судачок, всех ожидают приятные скидки и как вы видите подарки. Вот. Ну, а завтра я хочу выйти на реку Днепр на своей лодочке КМ 300 Калибри. Покажу вам ее, представлю. Это новая разработка этого года. Там как-то изменен носовая часть и так далее в этой лодочке. В общем, завтра будет испытание этого силикона. Плюс испытание лодки, потому что я еще на ней ни разу не выходила, Она упакованная стоит. И также я испытаю в раннем в моем видео. Я снимал там у меня получается. Я прикупил себе спиннинг. Прикупил себе был тактик. Флагман тактик. От 4 до 18 грамм. Завтра тоже будет его испытание. Итак, друзья, всем удачи. Всем не хватает чешуи, приятно провести лето, время. Ну, в общем, рыбачим. До встречи завтра на, на моем канале. Завтра будет новое видео. Всем пока-пока.